Привет всем! С вами сегодня Екатерина Клопенко и поговорим о том, как оптимизировать ваши социальные сети для развития вашего личного бренда. Итак, давайте определимся вообще, какие нам необходимы социальные сети. Это, естественно, сеть ВКонтакте. К ней мы обязательно создаем бизнес-группу, для чего она будет нужна, для, мы потом в дальнейшем научимся ее наполнять различными необходимыми постами, необходимым контентом, для того, чтобы она вам в дальнейшем приносила тоже свой трафик людей. Группа плюс социальная страничка в Одноклассниках, если вам нравится, если вы там любите работать, точно так же. Плюс Фейсбук и обязательно бизнес-страничка. Бизнес-страничку проще настроить, проще использовать, проще продвигать, чем группу. Поэтому создаем именно страничку для Фейсбука. Дальше Инстаграм-страничка и обязательно Телеграм. Итак, давайте пройдемся по, о том, как вообще оформлять и что должно быть на, этой, на этих страницах. Первое. Если это ваши личные страницы и вы их переводите под бренд, пожалуйста, убираем все лишнее. Все, что вы накопили за много лет на своих страницах, репощи, репосты различные с разных групп, возможно, какие-то кулинарные рецепты про животных и так далее. То есть вот это все мы должны убрать. Почему? Репостов на вашей стене в любой, на любой странице не должно быть. Потому что когда человек приходит, начинает читать ваш пост, доходит до какого-то следующего вашего репоста, который вы сделали со страницы, не знаю, там «Кулинария» да, или «Про маленьких деток», он э, заинтересуется этим репостом, нажимает, переходит в эту группу и все, до свидания. Вас нет, он забыл про вас. Поэтому никаких репостов, ни в коем случае. Только свои посты, четко свои посты. Дальше. Э, по э, оформлению, естественно, это должно быть ваше имя, ваша фамилия, чтобы вас узнавали. То есть мы развиваем что? Мы развиваем бренд. А бренд это кто? Это я. То есть мы будем развивать себя в качестве бренда. Фотографии на всех социальных сетях я вам советую ставить одинаково. Либо ну, из той же самой фотосессии. Для того, чтобы когда человек посмотрел на вас ВКонтакте, да, вдруг нашел вас в Инстаграме, он понял, что он нашел вас по фотографии именно. Потому что... Имя, фамилия может совпадать. Может несколько человек ну, вот, выпасть в таком же сочетании. да. А здесь он увидел знакомое фото, либо вот пусть не идеально такое же прямо фото, но в той же одежде, возможно, та же была у вас фотосессия. Где-то вы отдыхали, и у вас было несколько фотографий. Вот, пожалуйста, сделайте их все в одном варианте, в одном типе. Это тоже очень-очень важно. Дальше. Вот таким вот образом ваша страничка должна быть готова. Что касается странички в Однокласс... вернее ВКонтакте, там есть такая кнопочка, как статистика. Но она появляется только в том случае, когда у вас есть 100 и более подписчиков. Если у вас много друзей, да, очень много, и вы даже не знаете, что у вас там за друзья, отпишитесь от них. Они, то есть, уберите их из друзей, они останутся у вас в подписчиках, и вам станет доступна функция статистики ВКонтакте. Это очень удобная вещь, то есть вы сможете отслеживать, в какое время ваш пост просматривают, да? сколько лайков было, как сработала публика, сколько просмотрела сколько репостнула, насколько качественная была э, публика, да, у вас э, заходила, читала ваш контент, э, даже э, по странам, то есть какие страны заходили к вам на страницу, э, женщины, мужчины, какого возраста, то есть э, вы будете ориентироваться, да, э, кто что читает. То есть это очень-очень удобно. То есть имея вот это вот хотя бы ВКонтакте, то есть в дальнейшем вы будете понимать, что в остальных социальных сетях, ну, допустим, примерно будет статистика одна и та же. Дальше. Что касается Инстаграм. Да? Инстаграм – это, в общем-то, развитие вот фотографии, в основном фотографии. То есть в Инстаграм… Вы можете да, делать огромные посты, но э, вы можете их и сокращать. Делать какие-то опросы сейчас. Вот э, есть такая функция, доступная в Инстаграм, различные интересные вопросы. То есть привлекать э, публику красивыми фотографиями, э, небольшим своим описанием. и, Естественно, обязательно в Инстаграм должна быть ссылка э, на все ваши мессенджеры. То есть можно сделать специальный мессенджер когда вы знаете, что в Инстаграм доступна всего одна единственная кнопка, кликабельная ссылка, да, это вот в описании, то есть туда поставить специальный мессенджер. Если вам интересно, конечно, обязательно пишите, я вам расскажу, что за мессенджер, на который вы нажимаете и вы переходите на все кнопки, то есть появляются все кнопки всех ваших, социальных сетей, вайбера, ютуба, контакте, в общем, все-все, все кнопочки вы можете дописать, это удобно, человек нажал, посмотрел, что у него есть, да какие у него социальные сети есть, и он перешел с вами связался. Это удобно. Дальше. И следующее, что нам необходимо с вами настроить, это Telegram. Telegram это вообще бомба, которая вот на протяжении года взрывает уже всем предпринимателям, особенно те, кто работает через интернет, вернее, те, кто работает через интернет, всю голову. Потому что это классный мессенджер, придуманный совсем-совсем еще недавно. Но там есть очень классные, хорошие функция. Во-первых, там э, очень удобно вести чаты. Чаты не съедаются. То есть, когда человек новый пришел, он видит всю переписку, которая находится выше. И если он пришел э, в какой-то чат, да, и ему что-то интересно, допустим, но э, онлайн мало кто, или допустим, кто-то ему чему-то не отвечает, он может что-то пролистать, что-то просмотреть, э, почитать, и ему это будет интересно. А то вы знаете, вот. У меня у самой такое было, да, добавляю тебя в чат, например, в скайпе. И пустота. И ты не знаешь, как бы что, куда, ну, там кто-то после тебя написал. Привет-привет, до свидания. И все. А здесь реально ты попадаешь и видишь, что реально ты попадаешь в чат. То есть ты видишь верхнюю переписку, очень все удобно. Конечно, дальше. Следующий большой плюс это создание закрепление ссылок. Не надо ничего рыскать никаким образом. У нас есть чат. Если есть важная информация, мы можем закрепить ссылочку вверху. И когда вы заходите в чат, да, эта ссылочка будет всегда вверху. Вы по ней проходите, и вы попадаете на ту информацию, которая вам нужна. Это очень удобно. Дальше. Конечно, количество не ограничено. В Телеграме 5000 человек может присутствовать в одном чате. Плюс ко всему вам нужно будет обязательно настроить канал Телеграм, то есть создать свой канал Телеграм для того, чтобы начать продвижение именно через Телеграм. Очень удобная вещь, очень интересные фишки для этого придуманы, поэтому Телеграм просто должен быть обязательно. Ну и в итоге всего прочего, да, это, естественно, канал YouTube. Это я говорю и буду говорить бесконечно. Канал YouTube ⁇ это основная бомба, основная, основной заряд, который притягивает людей. Вы должны понимать, что люди, когда смотрят на вас, они вас видят, они вас понимают, они вас ощущают. Поэтому канал YouTube обязательно создаем и начинаем его поэтапно настраивать. Что ж, это было видео про настройки и оптимизацию социальных сетей для развития вашего личного бренда. С вами была Екатерина Клопенко. Ставьте, пожалуйста, лайк, если это видео было для вас полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, так как это не последнее видео, и я буду для вас постоянно снимать видео и снимаю. Ну и до новых встреч, всем пока-пока, жду вас в своей команде, не забывайте меня.